Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня идем гулять в уникальнейший парк Бальбоа. Этот парк культуры и отдыха площадью 485 гектаров находится в самом центре Сан-Диего. Здесь вы найдете все. За один день сможете погулять по парку и ознакомиться с самыми интересными объектами. Но чтобы посетить все и основательно, вам потребуется как минимум неделя. Тут ботаническая оранжерея, оперный павильон, культурная деревня, японский сад с чайным домиком и многое другое. Это как мини-городок, на территории которого когда-то жили индейцы племени Кумияй. Кумияй – это значит «приморье». В парке сталкиваются культура, наука и природа. Парк Бальбоя является домом для 17 музеев, нескольких концертных площадок, прекрасных садов, троп и многих других творческих и развлекательных достопримечательностей, включая зоопарк Сан-Диего. Мы сегодня не будем посещать музеи, а просто погуляем по парку и посетим знаменитое место позирования нудистов – сад кактусов и сад роз. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я в прекраснейшем парке, который называется Бальбоа парк. Тут раньше жили индейцы Кумияй, племени Кумияй, а потом где-то в начале 19 века, а точнее в 1835 году был создан парк. В начале 20 века тут проходили две международные выставки, и тогда эти здания, вот, большинство, в которых сейчас находится музей, они строились в это время. Парк очень красивый, можно сюда прийти, насладиться природой, красивой архитектурой, посетить музеи, а также просто прогуляться. японского очередь и mm -hmm. жду, когда он принесет, чтобы попить. Я надеюсь, это будет холодный чай. Okay. Я буду пробовать зеленый чай, который мне принес японский чай, холодный. Как любят. Вкусно. Как нравится. <laughs> как мне нравится. Japanese garden. From Sounds good. много народов в парке, погода отличная, потому что не жарко, немного ветрено, люди наслаждаются прогулкой. Вот жемпер, и он весь белый, и вся в пуху, все пухой платье в пуху. Сейчас стало жарко, сняла. И сейчас мы нашли фонтан. С фонтанчика достает воду, свиньи ощущает весь мой белый пух. Новая погода, много народа, все счастливы, весна, ковид закончился, столько радости у людей, и люди наслаждаются действительно прогулками по Балбоа. Нудиская колония Зора Гаден была достопримечательностью Тихоокеанской международной выставки 1935-1936 годов. Расположенный в затонувшем саду, Зора Парк, объявленный колонией нудистов, был населен наемными артистами. Женщины носили только стринги, мужчины – на набедренные повязки или плавки. Участники бездельничали в своей колонии, играли в волейбол и другие игры, Опять раз в день совершали жертвоприношение Богу Солнца. Посетители ярмарки могли заплатить за вход на трибуны или бесплатно заглянуть в щели в деревянном заборе. Видите, на каких каблуках я топаю? Ну, это каблуки только на немножко. У меня с собой настоящие туфли для того, О. чтобы ходить. Хорошо. Очень красиво. Мы перешли на другую сторону дороги и здесь вот кактусы, кактусы, а там розы. Можно посмотреть и просто посидеть и насладиться. В саду роз здесь на другой стороне Балбоа парка огромная разновидность различных роз. И мы нашли вот одну из них. Вот эту. Вот Посмотрите какая красивая. Она так пахнет, как дикая роза. Сейчас я собираюсь поменять мои туфли. Мы собираемся годить по дорожкам в кактусовом саду. Ой, иголка. I wonder. Смотрите! Супер! Смогу ходить по песчаным дорожкам. Ой! Jesus, you okay? Как вы видите, я просто случайно, обувь низкие туфли, okay? после шпылик упала на ровном месте. Oh God, I I Тем не that. менее, повреждения не были настолько сильными, мы продолжали прогулку Кактус выше, чем я Даже выше, чем я, большой Это абсолютно уникальное Большущее дерево Не знаю, как называется это дерево Но оно очень интересное Вот пойдем смотреть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 Когда закончите смотреть мое видео, подумайте о том, чтобы встать и пойти погулять в какой-то из парков, который находится недалеко от вас. Получайте положительные эмоции, наслаждайтесь прогулкой и будьте здоровы! Ваша зажигалочка!